Леш, слушай, вот ты же в курсе по поводу разных уже сложившихся а, практик в разных странах по поводу миграционных политик. Какие самые удачные, на твой взгляд? Самые удачные? Ну да, которые больше всего успехов делают а, в, в плане миграционной политики стран. Америка XIX века. А, что там было, я не в курсе. Чего? хочешь приезжай и живи. Вот, так я же об этом и говорил а спор о чем был спор о том что вот freedom говорит что да, должны быть границы которые а, очерчивают народности а я говорю что никаких границ быть не должно рыночек порешает ну границы же сами собственники устанавливают на территории. а собственником государства же может быть и народ лет как так, это сейчас так, когда собственник государства то это конечно к народу отношения не имеет не, ну почему? Народ может управлять в идеальном государстве, но... управлять деньгами государства. Не, управлять ⁇ это как бы... этот как его. Это мы-то говорим управлять. На самом деле, конечно, никакой народ не управляет. Это все сказки. Ну, Швейцария, там, Исландия, к примеру. Это очень, очень относительно. А можешь э, пояснить, почему ты считаешь э, Америку, э, ну, вот американский опыт э, максимально успешным? Потому что там не было социалки. Вот, я об этом и говорил. Я не знаю, попало это на стрим или нет. Вот, но так, на значит, самом этого деле... я не говорил, что против. Социалки не нужно. Что, ну, Дело в том, что социальные программы, вот, они спонсируют появление паразитов на экономике. Они привлекают как раз-таки паразитов к тому, чтобы они мигрировали. Вот. И поэтому и нужны вот эти границы. Все из-за того, это как... Борьба с симптомами. Когда появляются границы, это все борьба с симптомами социальных каких-то программ внутри государства. Если у тебя есть социальные программы внутри государства, то тебе приходится в ответ на это как бы создавать границы, миграционные политики и прочее. В любом государстве существует границы. Если в каком-то определенном государстве, предположим, в каком-то определенном государстве существуют некие социальные программы. То есть получается от этого хуже кому-то. Но только получается, что наоборот, в реальности от социальных программ в какой-то стране становится лучше для людей, и они туда и стремятся. можешь что объяснить, почему? Программы... Можешь объяснить, почему становятся лучше людям? Я вот этого не знаю. Потому понимаешь. что эти социальные программы дают им старт для их дальнейших действий. Я это понимаю так. А теперь скажи мне, почему я не прав. Ну, есть же кредитование. Я не знаю даже, что это такое, если честно. Ну, можно социальные программы заменить кредитованием. Ты имеешь в виду, что можно заменить социальные программы некими, некими определенными действиями, которые пришьют, пришьют людям что-либо, что так? Нет, кредиты. То есть будут выделяться не безвозмездно какие-то блага, а с учетом того, что они будут освещены. Я могу это тоже назвать социальным благом. И чтобы да, сказать... а, стоп, я тебе сейчас еще кое-что дополню. То, что человек получает какие-то определенные социальные блага, он потом это возвращает в виде того, что он на, будет начинать делать что-то и для общества, в том числе, например, для свои деятельности. Или нет. Но почему-то они безвозмездны, но человек, который их получил, будет что-то делать. Или он будет не ничего будет. не делать.